Всем привет дорогие друзья, с вами Чайок ТВ. Я у вас спросил про что записать ролик, и многие попросили рассказать, как же создать аккаунт в игре Among Us. И в этом ролике я вам расскажу, как же создать этот аккаунт в этой игре. Но прежде чем начать, я попрошу тебя лайк авансом и подписку, если ты не подписан. Так как 64% зрителей смотрят мой канал без подписки, ну а до 30 тысяч подписчиков осталось прям совсем чуть-чуть, поэтому подписывайся на канал, если ты не подписан. Приятного просмотра. Вообще, создание аккаунта это огромная ошибка, потому что игроки вообще не могут писать без аккаунтов в чат. Ну а без чата в игре Among Us прям очень сложно. Ну а к быстрому чату надо адаптироваться, на это я думаю нужно конкретное время. Ну а второе, что безумно бесит в аккаунтах игры Among Us, это то, что без аккаунта ты не можешь себе поставить имя, потому что игра будет тебе ставить рандомное имя, а это я думаю то, что вообще прям очень тупо. Однако с этим мы ничего не можем поделать, мы это можем только принять и простить. И именно поэтому сейчас я вам расскажу, как же создать аккаунт в игре Among Us. Первый шаг в создании Создание аккаунта в игре Among Us — это, естественно, обновление игры до самой последней актуальной версии. Игру обновить можешь ты в Play Market, Apple Store и также в Steam. Самая последняя версия игры Among Us — V2021.4.2a. Разработчики нам сообщили, то, что именно в этой версии игры Among Us пропал баг со созданием аккаунта. Также тебе нужно установить, если твой телефон поддерживает, Google Play игры. А если у тебя уже установлено это приложение, то проверь это приложение на обновление. И если его можно обновить, то тогда обновляй. После проделанных манипуляций заходи в игру и попытайся создать аккаунт. Но я сразу говорю то, что аккаунт у тебя может создаться не с первого раза, и поэтому попробуй его создать несколько раз. Однако, если у тебя не получается создать аккаунт игры Among Us, то тогда это не вина разработчиков игры, а это значит то, что сервисы Google на данный момент тупят и не пропускают тебя. Объясняется это тем, что после добавления новой карты в игру, просто огромное количество в то же самое время пытается создать аккаунт. И просто сервисы Google в это время тупят. Поэтому если у тебя не получится создать аккаунт в игре Among Us после моих советов, то тогда не вини меня, вини сервисы Google. А на этом ролик подошел к концу. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока-пока. Ну а я пока поем камни.